Вот. Здравствуйте, господа. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко, я руководитель эзотерической школы Кайлас. Сегодня, как всегда, провожу по пятницам вебинар, где отвечаю на ваши вопросы. Сегодняшний вебинар будет именно этому посвящен. Сейчас я посмотрю, видно ли слышно, есть ли звук. Раз два, три. раз два три все есть звук все хорошо ну что сунтика все финиш спасибо ну, ну что Начнем сейчас проводить вебинар. Наргиза, добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич. Здравствуйте, Наргиза. Элеонора Корецкая. Подскажите, чем убрать мою головную боль? Уже полтора года и ничего не помогает. Мануальная терапия антидепрессанты. Остяпа. Она у вас связана с спазмами сосудов. Тибетская медицина говорит о том, что необходимо повязать на безымянный палец правой руки белую нитку и черную нитку на указательный палец левой руки и поносить. В случае, если так поносить, то считается головные боли исчезнут. А в случае, если низкие тромбоциты, они у вас низкие, то на большие пальцы левой и правой руки необходимо внизу обвязать черную нить. И тогда будет все хорошо. Как сама чуемка. Смогут ли родители продать квартиру Она в Караганде? Они в Украине сейчас не смогут. Делай ценную операцию по варикоцелии. Лучше полечить. Лучше полечить. 42 года, дочки 6. Получится в этом году встретить любовь? Нет. Спасибо большое. Всем скорейшего мира. Мира, которым победит Украина. Это уже произойдет в скором времени. Ждем со дня на день. До середины марта уже это все произойдет. Уже с договорами со всем остальным. И не нужно меня поздравлять с Днем Защитника Отечества. Объясню почему. Дело в том, что данный праздник был праздник военно-морского флота и Советской армии, которой было 16 республик. После распада Советского Союза праздник этот аннулировался. Поэтому то, что его кто-то подобрал и считает, что это праздник Защитника Отечества, нет. Советского Союза нет и праздника нет. Поэтому меня поздравлять с этим не нужно. Я в Советском Союзе учился в школе. Я как считал себя, так и считаю мужчиной. Мне подарки не нужны. Меня зовут Вайда, пишу из Литвы. Произошло несчастье в Винусе, столице Литвы. Исчез 15-летний подросток. Высылаю фотографии. Вайда, он ваш родственник? Скажите мне. Если он ваш родственник, я отвечу. Если он чужой человек, я не должен это делать. Не нужно мне... Из больной на здоровую голову. Серьезно. Ребенок жив. Сам найдется. Ничего бояться не нужно. Не погибший он. А скажите, смогу ли я развить бизнес в перманентном макияже или лучше занять? Да, хорошо вам заниматься перманентным макияжем. Также эпиляцией, косметологией всем, что связано с ухаживанием за лицом. Поэтому смело можете этим заниматься. Итак. Лена Белик, здравствуйте, всего доброго, мира в Украине. Как можно вывести маленьких мушек из квартиры эзотерические? Берете мушку, ловите одну или две, но оставляете ее живой. Представляете, будто в правой руке или в левой вы ее держите. И представляете, будто она светится в руке белым цветом. После этого вот так, как будто вы берете и этот белый свет, высасываете. И представляете, будто она стала внутри черной и произносите собери всех и убери их из квартиры после этого ее отпускаете так чтобы она жива осталась после этого мушки уйдут Пять лет назад случайно вышла на вас в ютубе в тяжелый период жизни вы мне помогли благодаря вашим вебинарам на школе подскажите когда я стану бабушкой бабушкой станете аж в 26-27 году Поэтому не скоро. Давайте вот эти вопросы, когда я стану бабушкой, когда я выйду замуж, давайте не ко мне, серьезно. Они некрасивые, знаете. Мне неудобно говорить, потому что я очень часто вижу, что шансов никаких, знаете. И после этого, как мне вам говорить? Ты никогда не выйдешь замуж, у тебя никаких шансов. Скажите, мне приятно вам это сказать? Считаю, что это не очень корректно по отношению ко мне. Согласны или нет? Так, что какой что можете сказать по поводу холлеостеаомы народные методы нету народных методов как увеличивать финансовое благополучие Каким образом увеличивать финансовое благополучие? Когда человек катится в пропасть, он должен знать, что это происходит на фоне того, что у него нет или разрушаются концепции. Какие концепции? Первая концепция. Дело в том, что человек живет по принципу наслаждения и радость внешним миром и создание внутреннего счастья приводят человека рано или поздно к тому, что он становится богаче. Когда у человека нет цели, когда человек живет просто так ради одного дня, когда человек не развивается, то надеяться на то, что он будет в дальнейшем богатым или развитым человеком маловероятно. Всегда надо знать три принципа. Первый принцип: живите ради кого-то. Второй принцип, куда течет любовь, туда течет тут текут и деньги. А как заставить близких вообще кого-нибудь вас любить? Поэтому больше с детьми подарки, заботьтесь о ком-то, чтобы любовь в вашу сторону текла. И третий принцип, когда вы рассчитываетесь, когда вы думаете о деньгах, когда вы думаете о бизнесе, через одну минуту или через одну секунду больше об этом не думайте, а думайте о чем-нибудь приятном и хорошем. Все эти три принципа, они максимально быстро могут человеку изменить судьбу, изменить жизнь. Почему не хватает энергии? Очень часто у человека не хватает энергии, потому что он живет бесцельно. Он живет ради выживания. Человек, живущий ради выживания, рано или поздно столкнется с потерей энергии. Как эзотерический человек теряет энергию? Нельзя человеку какому-либо говорить «ты у меня еще получишь» или «вот тебе на таблетке». Вот я или там на кого-то злились очень долго. Это все ставит ментальные программы, они находятся вокруг вас и постоянно выкачивают у вас энергию для того, чтобы навредить другому человеку. Вы уже забыли, а программа еще работает. Как ее сжечь? Обычно такие программы сжигают тех, кто работает со свечой. Вот ходят вокруг человека. Но дело в том, что там надо знать момент. Дело в том, что такой свечой можно сжечь не только хорошие программы, плохие программы, а еще и хорошие. А хорошие программы это любовь другого человека, это когда вас простили, допустим, программа стоит, когда, допустим, вот человек занял деньги, а ему простили. Если сжигать, если сжигать свечой ходить вокруг человека, то вдруг тот человек, который простил, скажет, ну да что это я должен прощать, пусть возвращает. То есть и хорошее, и плохое может сжигаться. Мелитополь останется нетронутым. Нет, «Мелитополь» будут трогать, поэтому аккуратнее там. В каком направлении развиваться, чтобы зарабатывать деньги? Отличный вопрос. Я не хочу отвечать на вопрос, когда вы станете главным менеджером в работе в банке «Газпромбанк». Мне не нравится этот вопрос, я не хочу на него отвечать, вот совершенно, мне неинтересно. Если вы объясните, зачем отвечать, я отвечу. Я хочу спросить, я была в 78-м Сангаря, я купила карты и проведу ритуал, который вы предложили. Я не могу решить выбрать короля или Валета. Вальта. А, первое сообщение транслитер привело, как будто я мужчина. Три недели по два раза в день мое сердцебиение поднимается, больше 100 ударов. Что это? Страшновато как-то. Железо принимало, начало действовать, иглоукалывание китайцев, эзотерику. Что для себя делать? Смотрите. Существует некая энергетическая система, почему человек болеет. И одна из особенностей, связанных с сердцем, заключается в том, что чем больше человек погружается в себя, каким образом, правильно я поступила, неправильно, хорошо я выгляжу, нехорошо, там, толстая я или худая, плохие зубы или здоровые, что будет со мной, что не будет, там правильно, неправильно, заработаю, не заработаю. И вот эти мысли... Чем больше этих мыслей, тем сильнее сердце у вас начинает заболевать. Так появляется гипертония ритмик, экстрасистерия, брадикардия и так далее. Но это грубо психосоматика, только энергетическая. Каким образом устранить это все? Как можно больше на протяжении дня рассматривайте окружающий мир и получайте от него... Эстетическое удовольствие и радостное удовольствие. Так себе и просье. Мне нравится там, где я живу. Мне нравится стены. Мне нравится утром, мне нравится вечер, Мне нравится, что купаюсь. Мне нравится, это мне нравится. Чем больше человек обращает внимание на внешний мир, чем меньше обращает внимание на внутренние состояния, которые возникают в его организме, или чувства, которые возникают, особенно негативные, тем быстрее человек вылечивается от э, вот таких заболеваний. От панических атак, депрессивных эпизодов, нервных состояний и так далее и тому подобного. Именно поэтому, если хотите избавиться от этого, пожалуйста. Тибетти говорят, что если у человека ничего не получается в жизни, нужно носить на указательном пальце левой руки, железное кольцо. Если женщина не может выйти замуж на безымянном, это Венера. Необходимо носить железное или медное кольцо для того, чтобы быстрее, лучше медное, для того, чтобы быстрее замуж выйти. Если денег нет на левой руке, но мизинце нужно носить железное кольцо, потому что считается, что какие-то духи, у которых просили, мешают. Духи Римс называются. И эти духи мешают, как сказано об этом, то есть в случае, если человек там, тряс, тряс на Луну и говорил, ой, Луна, дай мне, то дальше он может столкнуться с, полным, с полной блокировкой материального благополучия. Для того, чтобы это устранить, необходимо одеть на левую руку, на мизинец железное колечко. Мы проводили обряд на улучшение материального благополучия. Подействует обряд на тех, кто смотрел записи. Недели по два раза в день мое сердцебиение от Вэйкиу. Во вторник лечу в Канаду. Сегодня поднялась температура. Что почитать, чтобы к вылету стало лучше? начала пить антибиотик. Используйте метод патрула долкара. Начните в течение дня 5-6 раз очень активно дышать. Помните, открываете рот, широко старо оставляете ноги, стоя, начинаете раскачиваться, не отрывая пятки от земли с открытым ртом для того, чтобы происходило диафрагмальное дыхание, как бы дыхание само по себе. Засеките, проводите его по одной минуте 10-15 раз в день и сможете очень быстро выздороветь. Как это работает? Когда появляются вирусы, то лимфосистема, которая отвечает за перенос лейкоцитов, а также всех клеток лейкоцитов, таких как лимфоциты, нейтрофилы, базофилы, эзонофилы, далее интерликины и так далее это все должно нашим, нашей лимфой подноситься и максимально реагировать на те заболевания, которые возникают особенно вирусные но очень часто лимфосистема она не может с этим справиться потому что вирус гораздо активнее а движение лимфосистемы приостановлено и вот такое дыхание с Качанием диафрагмы может помочь более активно лимфу двигать. И это обеспечивает еще и выздоровление, улучшение общее и так далее. Я из Грузии. Стоит ли мне уехать за границу, остаться в Грузии? Стоит остаться в Грузии. Полностью вчера посмотрела мое фото и сказали обратиться к психиатру. У меня болез, болезненная порча от гипноза. Нет, у вас называется синдром Кандинского клерамбо. Называется э, ощущение преследования и ощущение влияния. И это у вас видно. Я эзотерически вижу, когда влияние, когда психическое заболевание. Мне жаль, но вам лучше всего обратиться все же к психиатру, который вам поможет оставаться в Болгарии или возвращаться или в Европу ехать если Болгария Европа, в Болгарии лучше мой сын хочет, чтобы мы переехали из Украины в Швецию там находится семья его друга, они зовут себе, сейчас он находится в горячей точке защищая страну и по окончанию ужаса, скоро кстати он хочет уехать, хорошо будет у нас переезд или нет, хорошо будет переезд но было бы хорошо так, пусть он сам едет, а вас с собой не тянет потому что вы там будете страдать, а сын вот нет Поэтому хорошо, если сын поедет, и хорошо, если вы останетесь. Спасибо, кольцо носило два года на указательном пальце. Если на указательном пальце, то тогда, если не получается бизнес, начинает получаться. Смотрите, вам должны деньги. Носите на указательном пальце железное кольцо. Если вы должны деньги, носите на указательном и мизинце правой руки железные кольца. В случае, если у вас давление повышается за счет того, что вы отекаете, носите на мизинце железное кольцо. Ну вот, как-то так. Дуже тыхий звук. Зараз настроим. Сейчас я настрою звук. А то здесь чуть-чуть. Хороший -чуть. звук вроде. Наргиза, восхищаюсь вами, как я рада, что встретил вас и стала вашей ученицей. Спасибо, Наргиза. А скажите, кто был, в прошлый, раз, кто был в прошлый раз у нас на эзотерическом вебинаре в прошлую пятницу, когда я взмахнул палочкой железненькой, на самом деле она серебряная, вот такая большая, и у вас пропала боль в позвоночнике, и по сей день, по сегодняшний день она у вас не возникла. Скажите мне, есть ли такие люди среди нас? Валентина Бенькова. Как вы считаете, можно ли в возрасте за 50 учиться заниматься в сфере красоты? Однозначно. Однозначно. Причем добьетесь гораздо больших результатов, чем человек, который э, не занимается сферой красоты. Андрей Андреевич, помогите избавиться от обжорства. Прямо уже нервирует. нет силы воли. Нет, нет. Это Вы должны знать. Когда у человека появляется обжорство, особенно в вечернее время, то обжорство является ничем другим, как изменения и нарушения циркадного ритма что это или о чем это говорит первое вы должны спать или ложиться спать раньше то есть, если вы ложитесь спать, допустим, там час ночи или в 12, вам необходимо начать ложиться в 9. Конечно, вы себя не сможете переубедить. И поэтому, для того, чтобы активировать циркадные ритмы или настроить их в организме, чтобы они начали работать правильно, начните принимать мелатонин. Его можно приобрести в любой аптеке. Это БАТ, мелатонин по 3 таблетки на ночь. Дальше второе, для того, чтобы э, не хотеть есть, а когда вы на ночь хотите кушать очень сильно, то это говорит о том, что в это время вы должны были уже спать. Вот когда вы сидите на ночь, у вас появился аппетит, вы очень хотите кушать, вы должны знать, это время, когда вы уже должны были заснуть. И в этот момент у вас бы произошло расщепление жиров, и вы бы в этот момент худели. Но из-за того, что вы не можете в этот момент не остановиться, и вам необходимо... Почему? Дело в том, что при расщеплении жиров начинает появляться глюкоза, и там появляется допамин. Липопротеины активируют, формируют активность нейромедиаторов, среди них допамин. И именно в это время, в ночное, когда очень хочется кушать, вам необходима либо глюкоза, либо еда какая-либо, потому что в этот момент должен формироваться допамин. А если бы спали, то он бы расщеплял жиры, Переваривал бы свою глюкозку внутреннюю и помогал бы вам восстанавливать нейроны мозга и гормоны мозга. А так вы не спите. И еще, для того, чтобы в течение дня избавиться от аппетита, есть препарат великолепный, он мне очень нравится. Он называется пикалинат хрома. Принимайте пикалинат хрома. Оксана Мальц доброго вечера хорошого настрою всім скорішої перемоги вже нарешті скоро Зінаїда Мацапура так у мене ушла біль хребта дуже вам дякую будь ласка ура Весной хочу поехать в гости к Дочке, в Турцию, в Кемер. Сменить обстановку. За год войны накопилась психологическая и физическая усталость. Поездка пройдет удачно, да, можете смело ехать. Рада вас видеть, а я вас. Добрый вечер, дочке 16 лет, у нее начались физические, психические проблемы. Принимает препараты. Прохожу третью ступень, как так растерялась, не знаю, какую практику принимать. Посоветуйте, пожалуйста. Самое лучшее это вымаливание. Выкладываете вот так ручки, говорите, пусть нервы отпустят, пусть станет здоровой, пусть в жизни будет счастье, пусть придет в норму. Каждый день утром и вечером. А, ура у меня, но сегодня после 14 тысяч шагов начала ныть поясница. О -о -о, вот так сильно. Когда будет мир в Украине? Уже до конца февраля. А, мне показывали так. Я хочу еще раз вам сказать. Мне показывали так. Война начнется зимой и закончится через год, когда будет тепло. А вот когда тепло, я предположил, что потеплеет в феврале. И вот я подумал, что с 1 марта уже там должно быть. Поэтому я говорил в конце февраля. Но, скорее всего, это произойдет до 13 числа. Скорее всего, в этом будет участвовать. Будет либо операция «Шторм», либо использовано оружие «Шторм Старблейд», либо оружие, которое называется «Шторм Скальп», там, не помню, как еще. Одним словом, многое в этом будет. А еще что-то, чего сказать не могу. Можно ли приостановить развитие рака грудной железы? Справлюсь ли я? Справитесь, да. Напишите мне в телеграме, если вы из Украины. Я смогу вам подсказать, какие препараты могут помочь. казали 26 лютого. Я казал не 26 лютого, а наприкінці лютого. 26, 28, 8 в конце. Ну и пусть будет так. Посмотрим. Пару дней осталось, что-то должно произойти. Виктория Вик Пантухова. Низкий поклон, уважаемый Андрей Андреевич. Ура! В спине прошла боль и в шее. Ура! надо ли мне удалять лепому на шее боюсь оперировать надо она у вас не хорошая ее лучше удалять за свое майбутнє с чоловеком ага. андрей личный однород запитала вас за свое майбутнє с чоловеком с яким я встречаюсь. вы сказали что мы будем разом читаем антриколея Він до мене дуже И чому а так жизнь устроена если один стакан пустой то второй должен кто-то наполнить Поэтому один наполняет, а другой должен что-то с этим делать. Поэтому для того, чтобы он был не байдужим, станьте вы байдужим до него. И тогда все изменится. Это все эзотерика. Помните, я в школе об этом говорил. Для того, чтобы женщину начал любить мужчина, она должна быть более, наверное, к нему импульсивна и безразлична. То есть, та да, не надо. Ну и что? И вот тогда у него появляется трагедия. Дело в том, что когда мужчина байдужий, то тогда мужчина начинает думать, что он э, офигенный, что он самый красивый, самый модный, самый в постели там, невероятный, что там все девушки его обожают и так далее. А в тот момент, когда женщина говорит, там мне все равно, слушай», он начинает пробовать, понимает, что он никому не нужный, как обычно это происходит, и вдруг сказывается или оказывается в таком состоянии, при котором он начинает говорить «не-не, я буду за свою держаться» и все. Вот так. Здравствуйте, Андрей Андреевич, можно ли обручаться кольцами родителей? Да. Скажите, пожалуйста, мы с семьей посадки маленькое лавандовое поле. Мы в правильном направлении заниматься, заниматься чем-то другим и чем-то другим тоже. Потому что лавандовое поле вам хороших доходов не даст, к сожалению. Спасибо за ваши советы. Спасибо. Сыну три года зовут Глеб. Последнее время очень плохо стал ночью спать. Постоянно просыпается по ночам и плачет. Стал очень нервный. Подскажите, что делать? Начать давать магний. Магний и кальций. Кальций утром, магний на протяжении дня. Изменить 43 мое моё сабыста а зминиться. гарнулся будет. Я потерял 78 СНГ. Прохожу вопрос, делают ли предложение в этом году. Выйду замуж. У -у -у. Бывший муж напишет замечание своей половины нашей общей квартиры на дочку или нет. Пока отказывается. Скорее всего даст. Он такое а, возможности. Правильно я сделала практики по пятой ступени. Правильно. У меня гарантрос третьей степени коленных суставов. Стоит ли делать операцию? Стоит. Мне придется менять работу после перелома руки, так как очень далеко ездить не могу. Я найти такую же, только ближе сейчас все устраивает, кроме дороги. Нет, не найдете ближе, оставайтесь, если возможно. Ну и не торопитесь, пусть заживет, все будет хорошо. Есть сказания о Шамбале, которая находится где-то в Сибири. Это по вашему мнению реально? Нет, это по моему мнению нереально. Является абсолютной ерундой. Насколько я помню, в книге, которая называется, в книге Блаватской, которая называется, она называется Изиды, да. Там она говорит о Шамбале, которая находится в Индии. После нее о Шамбале говорил еще офтальмолог Эдуард не помню его фамилию, который сказал, что Шамбала, скорее всего, находится в Тибете. Сами тибетцы считают Шамбалу вообще виртуальной страной, которая находится вне понимания человека. В индуистской системе шиваизма считается, что есть некая гора, от горы идет столб, на столбе находятся листья, там находятся 8 граней восьми миров, Сверху над мирами находится еще один столб, там высшие существа и так далее. Целый такой вот целый иллюзорный мир, который нарисовал кто-то или увидел и вот, представил его в виде какой-то идеи. Сегодня наконец уволилась с работы, смогу ли я благополучно развивать свое дело дальше? Да, да, сможете. Не делать операцию перегородки носа делать? Мол, да, точно. В каком направлении мне обучаться, чтобы зарабатывать? Сейчас я вас тоже удалю. Оп. Прошла 78 СНГ. Суждено выйти замуж? Суждено, но не в этом, а в следующем. Как лучше назвать ветеринарные клиники, чтобы животные были бы спокойнее и доход был? Ну, назовите... такой вопрос не смогу ответить так много всего у вас там не могу избавиться от высыпания под высыпания над верхней бровью с левой стороны подскажите что принимать с препаратов т.ф. принимайте препарат аллергонорм также биотин также пекалинат хрома также галит смазывайте мазью называется она у нас изотоновая а, Лилия Стандирийчук скажите будь ласка чи може завагітнити та народити дитину вже 15 років не получается а приймала препарати зможете завагітнити ближайшим часом може вже цього року чи наступного але Весною. Чи циею весною, чи наступно весною. Ольга 59. Не видала сына 25 лет. Когда будет встреча? В 26 году. В октябре месяце. Дрин Дрис, Действительно ли мой сын Саша заболевает во время тренировок в зале? Стоит ли менять зал? Да, стоит. Вам идет розовый цвет. А, спасибо. Вечер. Очень портится зрение. Это порча? Нет, это возраст. Скоро сын расплатится с долгами. Нет, будет еще три года три года страдать этим. Наталья, так и биль, биль прошла. Дякую. На украинском языке слово назабаром имеет такое же эзотерическое значение, как и слово скоро. Назабаром это в скором времени. Здравствуйте, как мне удалось уехать, как скоро мне удастся уехать из Германии, очень хочу и стараюсь, спасибо за все. Аж до апреля или даже до мая будете находиться там. Скоро суд. Оставят ли детей со мной? Ой, так хотелось бы ответить по-другому. Хочу поехать дочке, ответил. Скажите, я поборю... Свой болезненный рак заранее благодарю вас. Да, сможете по чуть-чуть его от, отодвигать от себя. Я хочу начать делать депиляцию. Стоит получится, стоит смело делать. Получилось у меня построить гармонизатор в отжарный котел. Да, получилось построить. Можете уже начинать дышать. Не хотела озвучивать. Сына, в случае если есть проблемы с алкоголем, еще и с головой, Моя работа стоит 3000 долларов. Без этих денег я работать даже не, не начну. И поверьте мне, нужно будет еще в очереди постоять, потому что ну, мне не нужны клиенты, клянусь вам. У меня все в жизни хорошо. Вам огромное спасибо. Смотрю на происходящее с точки зрения эзотерики. Но что происходит с работой мужа? Помогу ли я нам справиться? Очень стараюсь. Вы понимаете, много ошибок человек совершает, когда он начинает заниматься бизнесом. Основные ошибки его заключаются в том, что он верит партнерам, что он э, сам не старается, что работа выбрана неправильно, но от упертости человек все время пытается ее продвигать. Вот у меня был такой знакомый, это я. У меня тонул бизнес, и я год вкладывал, продал квартиру, начал деньги туда вваливать, потому что ожидал, что конец закончится, что магазины эти заторгуют и так далее. Но не тут-то было. А с чем это было связано? Ну, в моем случае это было связано и с болезнью. Это было связано с тем, что жил с неудачным человеком, с болезнью отца, со своей болезнью. Мне некогда было заниматься. Я набрал людей, которые внешне были там, хорошие, на самом деле, начали заниматься воровством. Взял партнера, партнер начал воровать и так далее. И это все вот в комплексе создавало такой процесс. Человек очень часто устает в этот момент. Для того, чтобы э, прийти в норму какую-то, человек, который, у которого не получается с сработать, у которого не получается зарабатывать, он должен отдыхать. Ему необходимо отдохнуть, вот, ничего не делать, не брать телефон, не обучаться и посвятить кого-нибудь в эту тему. То есть объяснить вам, но дать вам положение вещей всех, чтобы вы посмотрели, если он вам доверяет. Это у меня было в свое время, вот, как бы, мой опыт. Я уехал в Винницу, выключил телефон, через месяц приехал и понял что мой бизнес, он тонет и ничего другого не оставалось, как его закрывать. Конечно, никто этого не понял, когда я его отдал другому человеку, то он смог этот бизнес развить, а я на то время не мог. Почему это происходило? Мне он так надоел тогда, мне надоело приходить, мне не нравилось, что я им занимаюсь, мне вообще это не нравилось ничего. А когда очень долго не нравится, то тогда, помните, я говорил, если долго что-то не нравится, то рано или поздно это исчезает. Ну и вот так же и со мной было. Там есть очень хорошая книга, она опубликована в интернете бесплатно, называется «Доктрина бизнеса». Сами послушайте и ему дайте послушать. Я ее написал и опубликовал специально для того, чтобы люди слушали ее, и вот такие вопросы не возникали. Там я рассказываю, почему появляются проблемы в бизнесе, как выбирать себе персонал, что необходимо или чем необходимо себя мотивировать, каким образом нужно думать для того, чтобы бизнес процветал и так далее. Много-много вариаций причем. Это не день такой вот, не за одну секунду, как бы за одну секунду или там в течение там даже двух минут вот так запросто не ответишь на эти вопросы. Спасибо, о котором делитесь. Что ожидать в марте, переезд или деньги? Скорее всего, деньги. В какой месяце будет переезд, марте или апреле? Ну, может быть, в апреле. Слышала о предыдущем эфире, что миому можно вылечить бетулиновой кислотой. Я нахожусь в Чехии. Как могу приобрести этот препарат, как его употреблять? Две таблетки три раза в день. Свяжитесь с администратором или операторами сайта «Тибетская формула». Найти его несложно. Сейчас сверху прикреплено сообщение. Вот здесь прямо под прямым эфиром. Подробная информация обо мне и моей школе. И здесь ссылка. Нажимаете на нее и там витамины. Переходите, нажимаете на витамины и переходите на сайт. Отправляем по всей Европе. Поэтому можете дальше. Можно ли, можете дальше самостоятельно перейти, оформить заказ и заказать или оплатить ее ожидать доставку в европу я знаю что в литву доходит за 11 дней можно ли читать заклинание мантры без звука можно когда выйду замуж сейчас я вас тоже заблокирую добрый вечер андрей здрасте работаю медстрой в доме престарелых в италии стоит ли менять сферу деятельности стоит ли менять страну страну не стоит а сферу деятельности тоже не стоит Андрей андрей скажите мне, оставаться жить в Украине 53 года? Да, оставаться жить в Украине. Стоит ли моей дочке поступать в Парижский университет в этом году? Поступила в прошлом, но не успела сделать вид на жительство. Отложили процесс на год. Стоит еще раз поступать? Стоит поступать. Будет для нее это полезно, переехать жить во Францию? Не будет особо полезно. Дело в том, что у, нее, ну, у вас нет особо денег, знаете. Для того, чтобы там жить первое время, нужно еще учиться, нужно финансы. А знаете, у вас их как раз не очень много. Поэтому вы себе что-то придумали, а на самом деле не особо это правильно. к сожалению У нас небольшой город, дочка занимается торговлей продуктами. И ей нравится. Но у нее проблемы со спиной. Выбора практически нет. Я за нее переживаю. Чем можно задуматься по работе? О чем ей можно задуматься по работе? Может по здоровью? Есть очень хороший такой ритуал. Я о нем рассказывал. Необходимо взять зеленую нить длинную. Сложить ее в несколько слоев. Допустим, зеленую нить. там Мулине или любую шелковую. Или хлопчатобумажную. Шерстяную. Какую угодно. И несколько слоями. Обвязать один, два или три раза свободно свою поясницу. После чего два кончика этой нити завязать так, чтобы был один узелок и так до 38 узелков. Остаток этих нитек обрезать. После этого нить эту нужно носить не снимая на протяжении не менее от 3 до 7 месяцев. В случае, если она отпадет и спина болит, еще раз завязать. В случае, если эта боль исчезла и пропала, то тогда уже можно не одевать второй раз. Так можно убрать болезни позвоночника и убрать боль в спине. Лилия Келхан. Здравствуйте, Андрей Андреевич, все присутствующие. Здравствуйте, Лиля. Скажите, пожалуйста, если прах покойного находится на балконе, нет возможности захоронить, это влияет на энергетические начтения мантр? Нет, нет, не влияет. А будет ли книга «Деревенская магия» печатная? Нет, мне неинтересно это делать. Sorry, дело в том, что печатание книг – это очень дорогое вложение денег, как и создание аудиокниг. А доход с этого невысокий, скорее всего, нет. Живем в Польше сейчас, сделали визы в Канаду, но есть возможность в Калифорнию. Куда получится и уехать в Канаде лучше, оставаться в Польше или вернуться в Украину. Если выбирать Польша или Украина, то Польша лучше. Если Канаду и Калифорнию, то в Канаде лучше. Хочется жить благополучно и счастливо. Муж постоянно в мыслях о том, что мало зарабатывает, переживает, все в порядке, так устроен человек, каждый мужчина будет всегда стремиться к тому, чтобы зарабатывать больше. Знаете, я зарабатываю много и работаю достаточно успешно, и бизнес имею во многих странах, и тем не менее у меня все равно появляется желание зарабатывать больше. С чем это связано? Это связано с обычной мотивацией, потому что если ты не хочешь, то тогда тебя либо разочаровывает семья, либо ты для семьи не хочешь, либо вот ты начал болеть и тебе уже не хочется это делать. Обычно человек молодой, он всегда будет хотеть еще больше, еще больше. Вообще, один из принципов человека живущего заключается в том, что он всегда хочет еще дополнительно. Хочет быть более счастливым, более красивым, более молодым, более... Идеальным, более богатым и так далее. Это правильно. В этом плохого ничего нет. Валентина, подскажите, пожалуйста, получится ли нам с детьми купить дом в Польше? Получится. Кстати, если есть кто-то из Польши, свяжитесь со мной. Я хочу дать работу. Если у вас там есть компания или вы хотите чем-то заниматься в Польше и уже давно живете в Польше и знаете польский язык, свяжитесь со мной в Телеграм, я вам там работаю. Может быть доход невысокий, но на первое время 1000 долларов сто 100 процентов вам смогу заплатить. 1000 евро, да? Здравствуйте, мне рекомендует операцию по удалению щитовидной железы. Соглашаться на нее? Да, к сожалению. К сожалению, да. Внучки идти в 10 класс или колледж. Мама за школу и я за школу. Не нужен колледж, пусть остается в 10 классе. Милания Витер. большущая, спасибо за совет с ниткой. Носила одно, почти три одна. Проблем со спиной практически не было. Сейчас потеряла, начали появляться. Зеленая нить работает. Супер. Как с эзотерической точки зрения объяснить психические заболевания? Свекров болеет и мучает всех вокруг. С эзотерической точки зрения человек перестает радоваться внешним проявлениям и все более и более углубляется внутрь себя. Когда он углубляется внутрь себя, то и внутренние проблемы накапливают и сжимают, ее, такого человека, сжимают у такого человека душу, и эта душа не хочет находиться в теле. Именно поэтому и называют «душевно больной человек». Внутренний диалог появляется у человека, то есть у человека появляется внутренний диалог, который выглядит так, о, что-то должно произойти, что-то должно произойти. Если в этот момент человек бы мог сказать себе, я не говорю этого, а кто это говорит, то он бы понял, что тот, кто говорит и имеет внутренний диалог, как бы его голосом, это другое существо. И обычно человек думает, что он с этим существом на равных. На самом деле у человека он владелец своего тела, своей души. И в этот момент человек должен сказать, вот то, что разговаривает у меня, пошло ты и дальше матом его отправить. Вот если так сделать сто или более раз на протяжении двух-трех недель, то внутренние голоса, внутренние драмы, внутренние стрессы, внутренние вот эти состояния, они исчезают. Это мега эффективный метод. Как он работает с позиции психиатрии и с позиции даже гештальтерапии, но объяснить невозможно. Тем не менее, могу сказать, что это в действительности работает. Перевязанные трубы хочу родить, получится забеременеть нет. После построения цилиндра психически странные люди через какое-то время перестали обращать на тебя внимание. Спасибо за вашу эзотерику. Правильно, потому что у вас начинает светиться меч. Этот меч, это то, что вы построили, это как защита от астрала. И ваш астрал более сильный. А им интересно общаться с теми, у кого астрал слабый. Ничего, когда у вас вырастет ментальная энергия, то они будут находить в вас будут относиться к вам, как к человеку, который точно такой же, как они. Это произойдет после 5-6 ступеней. Дай Боже здоровья, Андрей Андреевич, мимо лучший сын и часто, мы не сниться минулой ночи, я снова Что это может означать и представить, уволеваться для вызова-видповедей? Когда человеку снится сон, и в этом сне он видит живущего человека или неживущего человека, то это ровным счетом ничего не значит. Как относиться к этим снам, вот в случае, если во время сна вам приснилось, что у вас что-то забрали, взрыв произошел, там разрушились дома, и вы после этого проснулись, как будто это произошло. Знайте, этого уже точно сто процентов никогда не произойдет. Поэтому если что-то плохое снится, то это альтернативно отработанная программа, которая в, этом, в этой жизни уже вот никогда не произойдет. Скажите, будь ласка, как эзотеричных допомогти детине после сильного переляку налякався высоты. Что необходимо делать? Берете яичко обычное сырое и вот так крест-накрест по груди водите и говорите... Ааа... Все, что чувствами создано, забираю. Потом по животу. Все, что чувствами создано, забираю. Или забираю паралляк, забираю паралляк. Сзади по спинке и вокруг шеи. Вокруг головы, вокруг шеи. И после этого просто вылить. Второй вариант. Берете вот так воду. И когда ребенок идет и не обращает внимания на вас, говорите там... Виндывается на вас, а вы ему вот так вот сильно брызгаете в лицо, чтобы он испугался. Он в этот момент пугается, вы берете его правую руку или левую, левую руку берете и плюете в эту левую руку и пальцем указательным вот так э, двигаете. А потом он с мылом это все умывает. Третий вариант во время месячных, нужно пописить на подол и этим подолом вытереть ребенку лицо. Четвертый, ставите Ребенка перед собой, одеваете длинную юбку э, и расставляете ноги и говорите, э, проползи у меня между ног под юбкой. Вот он проползает между ног под юбкой и потом говорите, а теперь обратно и говорите, без пары ляку, и он обратно перелазит. Это тоже помогает. Семья дочки живет в Киеве охота в ее сыночек родился, благодаря вам в школе. Спасибо. Я очень хочу переехать к ней в Киев. Мой муж не настроен на такой шаг. Стоит ли переезжать в Киев к дочери или нет? Вам на время можно, а вот на постоянно нет. Ты скажи, пожалуйста, ласка, вид повел. младший сын Часто Вид повил. Какую эзотерическую практику или программу вы рекомендуете для смены работы? читаете умдуале дуалет унндди соха представляете себя с большим количеством рук это э, мантра сингон она помогает человеку сменить работу сменить работу легко проще пареной репы. идете завтра говорите все ухожу и после этого хотите или нет работу сменить Подскажите, какой профиль в обучении внучке лучше всего выбрать? Все, что связано с дизайном и красотой, будет получаться. Она больше... А вообще, хорошо было бы ей заниматься маркетингом и продажами. Вот маркетинг, продажа, красота, косметика. Вот такое. Не очень хорошо будут получаться продажи. Видно это в маму или в папу. Мамочку или в папочку. За год испортили все зубы. Скажите, в чем это связано? Когда портятся зубы? Это первые признаки эзофагиального рефлюкса. Как можно восстанавливать зубы? Каждый вечер берете стакан воды, капаете в него 10 капель перекиси водорода и 1 чайную ложку соды. Размешиваете и после того, когда почистили, пополоскали. На время, хотя бы на 10 дней месяц отказывайтесь от зубной пасты и просто берете обычную щетку, желательно с мягкими зубцами этими, и без зубной пасты чистите язык и зубы. Желательно в это время полоскать именно вот такой водичкой. Третье. Лечите изофагиальный рефлюкс. Каким образом, эзофагиальный рефлюкс лечится гастроэнтерологические путем обращения к гастроэнтерологу. Сейчас у нас эзотерический вебинар, поэтому не буду об этом говорить. Вообще заболевание желудка, гастрит, гастроэзофагиальный рефлюкс и приводит к тому, что у человека появляются плохие зубы. Почему? Открывается клапан, происходит заброс из пищевода или в пищевод, появляются бактерии, эти бактерии начинают создавать то камень, то просто начинают уничтожать эмаль кислота которая проникает начинает размягчать эмаль появляется разрушение зубов вот и все как бы темы а вообще в свое время существовал есть исследования французские и есть исследования которые проводились когда франция приехала в алжир и захватила алжир и были исследования, которые проводил физиолог. Я, к сожалению, не знаю его фамилию, я почему-то не обращал внимания, но сами исследования я читал. Так вот, он обратил внимание, что у большинства детей, которые проживали в Алжире и у африканских детей, очень часто были довольно хорошие зубы. И он начал думать, Почему зубы у этих детей хорошие, а у наших детей, у которых, в общем-то, и пищи меньше, и уровень жизни, у наших детей, у которых пищи больше, уровень жизни лучше, и так далее, зубы обычно плохие. И он определил, что разница заключается только в том, что когда ребенок начинает взрослеть, или когда ребенок, когда ребенка от одного года до вернее, от рождения до одного года и даже до трех лет выращивают у нас, то ребенок пользуется мягкой соской. Далее ему дают перетертую пищу очень долго. И у ребенка не формируется твердый прикус. А ребенку необходим твердый прикус. И оказалось, что когда начали измерять прикус человека, который... В Африке и прикус человека, который из Франции, оказалось, что прикус африканца, он был гораздо плотный. Это было связано с тем, что пища в основном была из там, пропаренного, пропаренных пропаренной фасоли она достаточно твердая хлеб был грубого помола мясная пища у них обычно она достаточно твердая они ее делают как не дожаривая и человеку и ребенку все время приходится напрягать челюсть а у нас из-за того что хороший образ жизни перетирали пищу маночку давали хлеб весь мягкий и так далее поэтому необходимо прикус тренировать дети которые которые родились и потом которые начинают развиваться им необходимо давать в рационе питания обязательно чтобы были орехи чтобы было такое твердое мясо, которое нужно жевать и создавать вот сильные усилия прикуса. Также следить за тем, чтобы более активно кушать твердые вернее кушать продукты питания, допустим хлеб из твердых сортов пшеницы еще и грубого помола ну вот как-то так на россияны працующий пенсионер вагаюсь, чьи есть смысл шукаты и ты на работу в каком напроке краще найдете работу администратором поваром все нормально вообще нянечкой можете идти работать все будет получаться Такое ощущение, как будто у вас там десятки тысячи предложений. Что там специалист какой-то области, гениальный там бухгалтер или еще что-то. Какому напрямку краще? Как будто есть там выбор у вас. Так. Так. Это кто-то здесь прямо сильно спамит, да, у нас? Пожалуйста, есть примета, когда человек уходит в дальнюю поездку или командировку, то нельзя убирать. Правда, есть такая примета. Я из Израиля, мой муж потерял работу. В какой сфере искать, чтобы больше зарабатывать, получать удовольствие? Нет, получать удовольствие от работы еврей не сможет. А вот в какой работе работать, ему будет подходить... Складская логистика, рестораны и бизнес, охраны и бизнес, перевозки. Перевозки лучше всего. Здравствуйте, подскажите, будет ли удачная покупка квартиры в Одессе в военное время? Да, спешить поспешите, потому что после окончания войны увеличится стоимость в десятки раз. Уже до ноября, декабря следующего года. Добрый вечер, я Пашко Виктория с Полтавы, Андрей Андреевич, мой сын Пашко Дмитрий, после техникума одиннадцатый год изолировался от внешнего мира и запаряли часть лицевого нерва. Будут ли у него какие-то изменения? С лицевым нервом нет, а вот изменения с коммуникацией будут. Да, не все так плохо, он со временем найдет себя. Проводите практики вымаливания. Работаю на двух работах по 15 часов в день, но из долга все равно не вылажу деньги, как сквозь пальцы изменится лучше. Не за деньгами нужно торопиться, а нужно торопиться за счастьем. Пройдите мой семинар Магия денег или первую бесплатную ступень. Я об этом очень рассказываю там. Она ж бесплатно Для того, чтобы изменить судьбу, достаточно просто, внимательно, не торопясь пройти первую ступень. Вот первая ступень выложена бесплатно в ютубе. Заходите в YouTube, находите «Первая ступень, первый день эзотерической школы Кайлас» и смотрите все 10 дней. Там я рассказываю в виде такого телесериала, рассказываю, почему не хватает денег, как найти работу, как устроиться на работу – Каким образом не получается сделать бизнес? Почему у человека появляются трудности с зарабатыванием? Откуда берутся проблемы психические? Как расстаться с нелюбимым? Как отдать долги и так далее и тому подобное? Это все есть. И это 30 часов информации. Ну, не могу я рассказать вам за одну минуту вот так, щелчком пальцев, там, как мне это все изменить. Радоваться. А как радоваться? Ну, как-то радоваться. Ну как? Знаете, это как трактор нужен. Есть анекдот такой, приехал, приехал ехал человек, застрял где-то в тундре, едет Чукча, говорит, два слова скажу, выйдешь, ну скажи, трактор нужен. Да он сам знает, что трактор, только нет трактора. То есть так же и здесь, как помочь? Я говорю, радоваться нужно, чему радоваться, как радоваться, если плохо. Ну вот и конец, знаете. Ответ есть, но как осуществить это, целая ступень. Изменять необходимо философию. Почему я это говорю? Дело в том, что я и седьмой ребенок из семи тракториста и уборщицы из Крымской области Красногвардейского района. И в моей жизни мне вообще ничего не светило, потому что я с 70-х годов рождения, потому что тогда стога огромные, слились в окопы длинные, обучение получить тогда было сложно, это стоило денег, а у денег у родителей не было. И бандитизм тогда был, и передел власти у многих людей, голод был он у нас в Советском Союзе, был в нашей семье, потому что в школе одна из мечтаний это было поесть вкусно, потому что еды не было, мы жили в Советском Союзе. Я не знаю, как у вас, у нас плохо было, потому что отец получал 120 рублей, мама получала 7, 70 рублей, того 190, это на 7 детей нужно было делить. А это было очень мало. И поэтому жили в проголод не доедали, получать образование никто не мог, было не читая, бедность, жили в селе. Сейчас я могу сказать, я давно, с двухтысячных годов, владелец огромных предприятий, газет, заводов, пароходов и занимаюсь бизнесом в интернете, провожу ступени школы написал книжки, являюсь владельцем фармзавода и так далее. Почему получилось? Да я же не гопник, я никогда ни у кого не занимал, не воровал, в политике не был, руководителем, где можно было попилить бюджет, никогда этим не занимался и так далее. Где же я взял-то все? Что, своровал что ли или что? Тогда что не сижу-то? И этому всему может научить вас эзотерика, потому что я обычно говорю, измените свою философию, и где бы вы ни находились, вы сможете быть счастливыми, богатыми, везучими. Вот Аня пишет, да, прошло ступень, все поменялось, низкий вам поклон. Попали в тупик, проходите ступени. Сейчас я тебя удалю. Так, так. О! о, удалил. Ты мой зайчик. Андрей Андреевич, ну вид срока огромный, слились в этапы длинные. Ну и что? Не грела килогречка. Тогда узнал, почем она копеечка, но я не хотел говорить этапы, потому что у меня это было не в этапах, у меня это было в окопах, потому что я специально так сказал, потому что мне приходилось трудиться, потому что приходилось выживать, играть на трубе, ездить там в духовых оркестрах и искать возможности зарабатывать, не бояться. Знаете, сколько раз в жизни я себя переступал, потому что мне было страшно, потому что я был зашуганный маленький ребенок. Потому что в школе учился, шугался всего, потом к девочкам боялся подходить, потом еще что-то не очень красивый мальчик был, сам себе придумывал это все и так далее. Потом отец мне говорит, слушай, кому не нравится, у того детского? вкуса. Да вообще ничего не бойся, всем занимайся, все получится. Но живи только по совести, чтобы быть честным. Иди ко мне, Китя. Эта дочка заходила, услышала, что я ругаюсь и... Пришла, посмотрела, с кем это я тут ругаюсь. Здравствуйте, продлят еще на год моему мужу контракт на работе. У -у -у, скорее всего, нет. Андрей Андреевич, спасибо за масс-радопию У моей мамы псориаз на затылке. С 14 января мажем и все прошло. Но мы пока можем вопрос, как долго нужно мазать. Смотрите, моя мазь Родопи уникальна. Я разработал эту мазь очень давно и она не только убирает цириаз, она удивительно помогает еще и при кератомах, при этих, при этих, что-то склероз у меня сейчас вспомнил, ну ладно, при витилига помогает, при темных пятнах, вот. Есть, есть осложнения при заболевании синдромом иммунного дефицита. Вот появляются язвочки, появляется депигментация кожи. Даже в этом случае очень хороший эффект. Даже можно десна намазать, убирает кровотечение, псориаз снимает, грибок на коже убирает, в ушах грибок убирает. Великолепная мазь вообще от всего. Мазать сколько? Ну, один-два месяца хотя бы мазать необходимо. Вот январь, февраль, март еще мажьте и все. Ираида Карелина. Мой бывший муж при разводе не хочет отдать мои личные вещи, документы. Как поступить? Не напрягать. Через... Как будто вам все равно. Вообще не напрягайте, не воюйте, ничего. Махните рукой, скажите, там мне пофигу. Делайте документы, не забирайте вещи, скажите, пошел ты вместе с этим всем. Вообще не боритесь, потому что он мечтает, что вы вернетесь, попросите прощения. Он же думал, что он такой офигенный, оказалось, что кроме вас-то он никому не нужен. Вот и получается. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Лечу причины спине. Очень чешется. Подскажите, как эзотерически медикаментозно их полечить. Бетаин. Две таблетки бетаина три раза в день. Мускус и трибулус. Это все убирает причину спине. Гемартан. Смазывать мазью, которая называется у нас. Ну вот можно родопи, можно бальзамом изотоновым. Андрей Андреевич, постоянно болеет, нет силы, очень часто чувство голода. Обратитесь к эндокринологу, пусть посмотрит, нет ли у вас повышенного инсулина. Может быть где-то есть инсулома и может оперативно нужно ее удалить. Чувствовать голод постоянно, это может быть болезнью эндокринологической. При сахарном диабете второго типа, также это может быть каким-либо опухолевидным процессом, допустим, инсуломой. При устранении инсуломы можно тут же избавиться от чувства голода. Но это все можно определить в случае, если провести эндокринологические исследования. Когда откроются детские сады в Днепре? В апреле мае мне 64 года, больше 25 лет одна. Так и останусь, останетесь, не будете замужем. Простите. Сможет ли сын устроиться на постоянную работу в этом году? На постоянную нет, так и будет временно работать. если у меня эзотерические способности, в каком направлении? В целительстве. Стоит ли продолжать работать в недвижимости? Стоит продолжать. Уйдете, вообще не будете ничего зарабатывать. Можно ли, по-моему, по телу, как уменьшить в размерах нехирургические? А, просите, чтобы кто-то в бане вас попарил. Когда напаритесь в бане, Поставьте руки перед собой человек должен вас наказать сказать вот за то что родителям не писала за то что брала и бить по рукам потом разворачивайте говорить за то что брала много воровало потом вот так за то что не давала и не хотела давать потом поворачивайтесь задом по спине надо бить веником и по попе и говорить вот за то что родители не добили за то что соседи там и за то что там врала брала и так далее Потом этот веник необходимо вынести, он должен высохнуть, лучше всего, чтобы он был березовый. И потом сделать костер и сказать, я преподношу этот, этот веник, духу огня, агни, забери заболевание липома и бросить, чтобы он сгорел. И обычно это помогает. Пожалуйста, выйду замуж 12 в одна, выйдите, да. У меня будет развита интуиция, она у вас уже развита. Дочки приходят, подходит страна проживания, честь менять, подходит. Мне продолжать бороться за мужчину, отпустить его, лучше отпустить, мужчина не ваш. Пожалуйста, когда я встречу мужчину, который станет моим мужем. Роберт Басынова. Бизнес, которым я сейчас занимаюсь, будет успешным для меня? Будет. Скажите, что делать сыну пять лет? Миша. Любит хоккей, а я переживаю тренировку, опасный спорт. Все хорошо. Вернула мужа благодаря вашему семинару. Все хорошо. Ребенку можно продолжать. Не бойтесь. Все хорошо. Ему правда подходит этот хоккей. Как не допустить зло в свою жизнь? Несколько советов. Не совершайте плохих поступков. Будьте добрее. Не обижайте не обижайте надолго, не мстите, не критикуйте, забывайте, в случае если обиделись, чаще произносите для себя слова. Если сердце тревожится, это не важно. Не лезьте в жизнь к чужим людям, не лезьте в жизнь к своим детям, помогайте, если хотите финансово, но не лезьте со своими нравоучениями, не изменяйте им судьбу, не навязывайте, что вот мама захотела, ребенок будет делать, или там с ней нужно жить, а он там не хочет. Чем больше у человека безразличия внутреннего, тем он спокойнее, чем больше в нем доброты сердечной, тем лучше будет у него судьба, и тем больше будет везения. А где есть везение, там всегда появляется финансовое благополучие старайтесь максимально уделять внимание близким своим задайте себе вопрос кто меня любит и любят ли вас ежедневно? Вот в случае, если вас кто-то любит, то в вашу сторону будут идти финансы. Если вас никто не любит, то и финансов у вас не будет. Поэтому прежде всего ищите тех, кто вас будет любить. А как любить? Для того, чтобы вас любили, делайте что-то для другого человека, для людей безвозмездное. Помогайте, старайтесь помогать. Ищите друзей, общайтесь. Там, это все и называется обмен. Вас любит жизнь, дает вам деньги, но вас должен кто-то любить, а для того, чтобы кто-то любил, вам необходимо что-то для кого-то делать. Как сказал Достоевский, в глубине любого альтруизма находится наживо, но точно так же и у нас. Стараемся делать для кого-то что-то, и тогда это что-то превратится для нас в... В материальное благополучие. Муж обижает, нужно ли переехать в Волынскую область. Конечно, едите к отцу. Отец такой у вас хороший. Волынская область вам лучше, чем все остальное. Только вы сейчас не приедете, потому что не пустят вас просто. Стоит ли переезжать в Одессу или оставаться в Харькове? В Харькове не оставаться. Переезжайте в Одессу. Вот так. Благодарю вас, Андрей Андреевич, что вы есть в моей жизни. Вы мне помогли прожить этот год ада войны. Вебинары, шумы, мантры – это наше спасение. Жизнь продолжается. Хочу спросить, выйдет ли моя дочь в этом году замуж? Да, скорее всего, выйдет, Тамара. Дочь взрослая. Если буду проходить часто СНГ по замужству, смогу встретить мужчину для жизни? Конечно. А чё ж нет, вам 52 года только, вы молоденькая. еще и такая красивая. Да что ж с вами, Оля, что за, э, что за недооцененность себя. Вы мега красивая, желанная, как там говорят в народе, сексуальная женщина. Что с вами? Наоборот, грудь в разные стороны, губы алые, самую красивую одежду на себя. Вы имеете огромное достоинство. Это достоинство – свобода. Свобода. Вы свободная веселая. Знаете, какие женщины в моей жизни попадались. Я пишу свою жену. В свое время чем она меня за, зацепила. вот Она пришла ко мне в кафе. Я сидел в кафе. И вот она сидела. У нее были э, такие кучерявые волосы. Она их все время теребила. Вот такая вся была Вдохновленная, у нее блестели глаза и в ней была сумасшедшая энергия. Она хотела работать, хотела добиваться, хотела uh, жить, хотела что-то делать и так далее. И вот это меня зацепило, в ней была эмоция. Я выбирал для себя женщину, в которой много эмоций. И мне это очень понравилось. И этих эмоций много по сей день, они у нас разные. Эмоция тепла, эмоция радости, она там и танцует, вот сегодня она целый день почему-то танцует, и она там в ладоши умеет хлопать, и может с детьми покружиться и петь, и детей мне нарожала, и бизнесом заниматься. Я говорю, ты создаешь столько эмоций, и ко всему еще и красивое. И вы же все такие, почему у женщины, где вы расплескиваете, куда вы это все убираете? Потом женщина такой вот бабука-бурундука с кислым лицом. Когда я выйду замуж? Себя, посмотри на себя, ты эмоцию создаешь одну. Мне надо зубы. Зачем мне женщина, которая выглядит как женщина, которой я должен отдать деньги и уйти, знаете, какая эмоция? Смотришь на таких женщин и думаешь, боже мой, как мне в жизни повезло. О, Такие суровые, как, я не знаю, как мороз. Никакой эмоции, одна худоба, и ни одной морщины, один ботекс. Наколят лоб себе ботексом, потом все женщины рогатые и губатые, что губы низ, ниже подбородка, что лоб ниже бровей. И после этого и худые, аж прозрачные. Думаешь, вот это красотища! Вот это красота! И ни одной эмоции, чтобы не создавать ни одной морщинки. Там же ботокс, все уже, ничего не шевелит. Больше эмоций. Больше эмоций. Хочется жить с эмоциональным, веселым, радостным, счастливым, добрым, красивым, ухоженным, и так далее. А мужчины, они почему не такие? Но мужчины не такие, потому что. Они мечтают, чтобы их кто-то вдохновлял. Почему? Женщина видит красоту жизни, мужчина видит красоту своей женщины. Вот если женщина видит красоту в мире, тогда мужчина видит ее красоту, тогда у мужчины получается зарабатывать. Если мужчина не видит красоту своей женщины, это говорит о том, что она не видит вообще никакой красоты нигде и ни в чем. Ну вот, знаете, как анекдот был, там, мама любит папу, папа любит детей, и дети любят. Хомяков, а хомяки никого не любят. В этом случае мама видит красоту во внешнем мире, видит ее в себе, папа замечает красоту в ней и хочет для нее что-то делать, создает вакуум, туда течет и любовь, и деньги, и все остальное. А -а -а. Огромное спасибо за вдохновение, комплименты, действительно эмоциональное, позитивное, но не понимаю, почему одна. Вас никто не знает, кто должен, как сейчас люди должны знакомиться, их в социальных сетях нет, ну, на вашу табличку, что вы холостая. Вы что, ездите куда-то, ходите куда-то, ну как о вас узнает кто-то? Вот с работы домой, с дома на работу, кто вас должен узнать? Где он найдется? Где? В магазине? Сейчас есть целая куча сайтов. Я даже проводил исследования, хотел там зарабатывать на этом. Проводил исследования. Их очень много. Это всевозможные там сайты знакомств. Это там тиндеры, мындеры, шмындеры. И там это везде можно... Пойдите к хорошему фотографу, пусть вас сделает красивый такой, корректирует эти фотографии, так, чтобы была эмоция. Не... Потому что смотришь на эти фотографии, она либо попой стоит, либо лицо маленькое, вот такая грудь. Причем тут грудь, эмоция должна быть, пусть будет какая-то эмоция. Эмоция, скорректируйте, в жизни всегда человек все равно красивее. Поэтому можно фотографии делать более красивыми. А когда встретитесь, хвалите мужчину, удивляйтесь, говорите, какой он интересный, как он вас вдохновляет, какой он веселый. А, ладно, снежана. Хочу предбраты, а это на русском языке. хочу приобрести трехдневный семинар целительства. Получится стать целителем? Снежана Рахнянская. Я вам обещаю, что в случае, если у вас не получится стать целителем через неделю, и вы не будете показывать мега чудеса исцеления, то я вам полную стоимость данного семинара верну. Обещаю. Но мне этого не придется делать, потому что все у вас получится. Добрый день, я знаю, ты новый офис для бизнеса. Берете газету и ищите новый офис за ту же цену, как найти офис. Или как-то надо еще особенно его искать. Валентина Бондар. У моей дочери последние месяцы задержка месячных. Не связано это с ранним климаксом? Нет, нет, не связано с ранним климаксом. Может быть связано с вторым месяцем беременности. Спасибо вам, Андрей Андреевич, за помощь. Уже же он машет рукой и все, надо уходить. Андрей Андреевич за постоянную помощь. Тоделец -то с бородавкой на голени. 18 лет перевязала ниткой, она отпала. Сейчас вылезла. Берете рисинку, крест-накрест по бородавке водите. Потом берете красную ниточку и вокруг рисинки завязываете на несколько узелков. Так, чтобы красная ниточка не спадала с рисинки. После этого и рисинку, и ниточку берете и бросаете в горшок с цветочком который поливается. Говорите, когда нитка сгниет, бородавка исчезнет. И все. Валерия Андрей Андреевич, еще вопрос. В каком, в каком направлении искать работу? Преподавание, дальше красота, Маркетинг любой, включая сетевой бизнес, выступление перед людьми и даже пение. Будет получаться очень хорошо. Будет получаться услуги любые, там волосы, стрижка, ногти и так далее. Продажи чего угодно изготовление чего угодно. Можете этим заниматься. Часто в каком направлении искать работу? И там, чтобы у меня было много денег. Вот я когда-то уже проводил такое исследование. У меня был человек, он приехал ко мне из Латвии и говорит, Андрей Ильич, в каком направлении я хочу много зарабатывать, мне надоело моя жизнь и так далее. Я говорю, делай тушенку, куриную. Покупаешь курицу, закатываешь в банки, заливаешь, там, не знаешь, делаешь и продаешь. Через год он приезжает, в каком направлении ты начал делать тушенку? Нет, почему? Почему? Я не начал, но я не хочу. Ну, вопрос исчерпан. Вопрос исчерпан. А вот если бы начал, уже был бы с деньгами. Но я не умею тушенку. Найми кого-то, чтобы делали, но я не знаю, как этим заниматься. Изучи тему. Ты спросил, я тебе сказал. Мара, скажите, Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, бросит ли мой муж пить уж пожилой и куча болячек? В этом году и в следующем не бросит. Аж в конце следующего, когда уже совсем его прижмет, его диабет и заболевания легких, и печени, и поджелудочной железы. Ужас. Бедненький, как говорят у нас в Украине. Бедненькая людина. Но что делать, если он ну конечно. Помиримся ли мы с мужем, разведут нас. Хочется наладить все. Нет, не помиритесь. Всегда работал на офисной работе, сейчас большой огород. Стоит ли заниматься клубникой? Стоит. И клубникой, и смородиной стоит. Мне 49 лет, последние 20 я одна. Встречу своего мужчину, выйду замуж. Выйдите, встретите. Бываю на месте силы, как получить заряд. Когда человек думает, что это место силы, то это местом силы не является. Что должен почувствовать человек, находясь на месте силы? Находясь на месте силы, человек должен почувствовать истощение, как будто у него нет, нет сил. Потом он ложится в этом месте, лежит, отдыхает, и его тело напитывается определенной силой. И потом, когда он находится, уходит с такого места силы, у него очень увеличивается энергия. Таких мест силы немного. Одно из них – это плата Монтаки в Тибете, второе – это э, устье, устье при подходе через мост э, к Мандалии в Камбодже в Ангкарвате. То есть Ангкарват построен в виде янтры такой. И вот одна из сторон янтры – это место силы. Там обычно люди засыпают, плохо себя чувствуют. Вот если туда приехать, сесть и помедитировать, то после этого человек перестает спать, не хочется есть, очень худеет, появляется сумасшедшая энергия. Это место силы. А когда глазам красиво и хорошо когда это гора и красиво и хорошо, то это не связано с местом силы. Просто многие думают, они там ездят куда-то, вот поездка к местам силы, там, и думают, что место силы – это там камни, там красивый вид и так далее. А силы там нет. Место силы – это особые места, где человек может обрести силу. А как набраться в местах силы? силы? Никак, потому что это не место силы. Есть такие места – Допустим, я когда был в Тибете и путешествовал, то когда поднимаешься в горах или в горы, то есть такие места, где сидели монахи. И там камни, на них нарисована мантра Мани подмыхум или он Ваджагуру подносит их ум, или там МГТ Гаты, Парагаты про Самгате в И есть места такие, излом, одна гора как бы выпирает вверх, а одна гора под ней далеко назад. И вот если там находиться, то появляется непреодолимая, жуткая усталость, появляется, появляется ощущение, будто силы покинули, тошнит, не хватает воздуха, сердце бьется, появляется тревожность, неприятное ощущение. Вот если ты найдешь такое место, именно в этих местах обычно и медитировали великие махатмы или великие э, йогины. Зачем они это делали? Они находили место, которое у человека, к которому человек абсолютно не адаптирован. То есть это нечеловеческие ощущения, нечеловеческая энергия. И они начинали медитировать на то, что им безразлично, устраняя такой раздражитель, и обретали в таких местах яркие ощущения надчеловеческие, обретая всевозможные ситхи. И именно это и называлось местами силы. А у нас это называется красивыми местами, которых силы, собственно, никакой-то и нет. Удастся выучить язык? Удастся, не торопитесь. Язык изучают попой. Берется два листа, выписывается слова. Садитесь и громко повторяйте. Первый раз. Ничего не запоминайте. Просто читайте там. Color, воротник, color, воротник, color, воротник и так далее. Майнер, minor, minor, И вот повторяйте, повторяйте, повторяйте. Первый день повторяйте, второй день повторяйте. Но делайте так. Пишите себе на листочке. Э, дни повторений. И делайте себе на месяц э, по два листа. Делайте себе 30 страниц. И первый день, первая страница. Второй день, вторая страница. Третий день, третья страница. Четвертый день, четвертая страница. Пятый, пятая. Делайте 5 По 2 страницы. Вот неделю вы их прочитали, громко надо. Громко. По несколько раз повторять. Со следующей недели воскресенья перерыв сделали. И повторяйте еще раз. Со следующей недели еще, еще раз. Вот смотрите. на таких двух страницах где-то приблизительно 200-300 слов 5 страниц это достаточно большое количество слов и вот так можно словосочетаний каких-либо и повторяю вот так ежедневно еженедельно ежемесячно на протяжении где-то 3-4 месяцев вы выучите слова я в том что наш мозг так устроен что сначала мы запоминаем визуально потом ассоциативно, потом в короткую память, и потом только через неделю или две в длинную. И вы будете со временем, даже если что-то не будете запоминать, то процентов 20-30 из вот этого текста будет запоминаться. Будете потом сами удивлены. Это очень простые способы изучать язык. В чем проблема изучения языков? Человек думает, что изучение какой-либо науки, изучение языка должно происходить быстро. Нет, быстро здесь не имеет значения. Здесь самое важное слово настойчиво, ежедневно, стабильно, постоянно. Вот я это называю обучение попой. То есть если каждый день повторять, повторять, повторять, повторять, если это делает даже не один раз, а два раза в день, утром и вечером, выделяя это час времени утром, час времени вечером, то обычно... Четыре месяца дают невероятный, огромный, мега-результат. За сколько можно выучить язык до очень хорошего уровня? Если каждый день два часа этому уделять, с плохой памятью, то за четыре месяца будете очень хорошо разговаривать. Если ваш возраст до 50, если после 50, то за месяца в шесть. Пожалуйста, наразумится Александр 28 алкоголем, когда бросит. Не, не бросит, быстро будет пить. Настраивается Александр и отношения 24. А тоже, скорее всего, не особо. Приедем мы с человеком видео, батьки, уже 15 лет, и все на купе живем. Будьте настойчивыми. Настиловыми. Не знаю, как это... Как можно сказать это слово. И до речи уже час пришел. Прямо с завтрашнего дня. Снимайте, переезжайте и живите. Життя вам гарного. 15 роков. Что вы себя мучает? Сын Олег, 35, Кристине, 26, семье 2,5 года. Живут в Чехии. Когда будут дети, смогут сохранить семью и жить вместе? Смогут, дети будут через... Ну, два года будут уже дети-девочки и еще девочка. Болят ноги, сколько докторов прошло. Поли нейропатия. Невролог нужен. Получится за март месяц запустить бизнес? Нет. Попозже запустить. Аж, аж до мая наверно вот так. Интересуюсь постоянно эзотерикой, люблю почитать про магию, лечение заговором. Есть ли у меня какие-то способности к целительству есть? Хотим, хотим очень купить комнату. Получится ли ее купить? Не торопитесь покупать комнату. Вы в дальнейшем купите себе дом огромный, где будете жить. Вообще люди очень часто хотят маленького. Маленькую квартиру, маленькую машину. Нет, терпите. Бог любит людей, которые терпят. За терпение воздается. Вообще часто человек хочет чего-то конкретного, хочет замуж, хочет там э, семью, хочет детей, хочет квартиру, хочет еще чего-то. И вот микроцели он хочет ставить. Я хочу вам сказать, хотите счастья, говорите себе каждый день, я хочу в скором времени быть счастливой женщиной или счастливым мужчиной. И тогда вас к счастью приведут другими путями. Если ваше счастье, это счастье душевное, духовное, материальное, еще какое-то, быть там знаменитым, а не жить в квартире и так далее, то Бог для вас это создаст. Нужно хотеть счастья больше, чем хотеть мишуры. Не нужно хотеть одежды, машины, квартиры, нужно хотеть счастья. Счастье у каждого свое, тогда все идеи, которые у вас возникают, они реализуются сами по себе. Человек говорит, вот наслушаются трансерфинг или секреты, там, вот я там миллионером буду, буду счастливым. Да не надо тебе эти миллионы. Почему? Хочешь счастья. Хочешь счастья, потому что найдется мужчина, будешь с ним веселый, будете окружить на машине катать, детей родишь, будешь там деду готовить, будете вместе путешествовать, дети там устроятся, замуж выйдут. Это будет столько счастья. Там начнешь сетевым бизнесом заниматься, выступать перед кем-то, люди будут аплодировать, а ты взрослая, еще и не больная, еще и красивая, и муж любимый. И жизнь просто не зря. А так миллион, хочу скоро миллион будет, или я миллионер, я миллионер. Ну появился у вас миллионер, хотя я не верю, что это произойдет. И что? Вы можете запросто купить и не думать об этом. Есть что хотите, и, и что? А счастья нет. Счастья надо. Счастье интереснее всего остального. Счастливым можно быть и с милым в шалаше. А счастье это то, что у каждого человека свое. Так один счастлив из-за эгоцентризма, эгоизма, нарциссизма. Если им будут восхищаться, все будут говорить, там, у какая она красивая, там уникальная, звезда там и так далее. Ну и тогда быть и танцовщицей, или актриса, или еще кем-то. А, там, певицей. А если там а, я там буду счастлива, у меня будет много денег, захочу что, что угодно буду есть, это, это на кой есть замужество, ей деньги нужно на бизнес себе сделает. А ей подруга, вот у меня дети уже там рожают и так далее, а у тебя ничего нет. Она вот я хочу мужа, когда же будет муж? Но у тебя же задача другая, тебе для счастья надо деньги. Как-то так. Если нам уже порчи, как я их могу снять с него, не навредив себе? Есть семинар, называется «Обрядовая магия. Двухдневный курс». Покупайте мой семинар «Обрядовая магия», где я объясняю, как снимается порча из глаз. А вот так здесь давать информацию я не готов. На этом все. До свидания. Если вам хочется меня отблагодарить, то вы можете поставить лайки и после окончания данного вебинара написать свои комментарии. Не забывайте о том, что у меня есть канал, который называется Андрей Дуйко официальный в YouTube, куда вы можете перейти, написать свои комментарии, поставить лайк, подписаться на мой канал. Вместе мы сила и вместе сможем изменить этот мир, потому что каждый человек, который обретает состояние доброты, Тепла, радости, духовности в дальнейшем может хоть как-то изменить этот мир, сделать его более добрым, менее озлобленным, вернуть этому миру идеи гуманности, человеколюбия, прекратить убийство друг друга, которое возникает из-за злости, ненависти, из-за эгоизма, эгоцентризма, из-за того, что кто-то думает, что он имеет право быть выше других людей или выше целого народа и так далее. Пусть такими маленькими, но мы изменим этот мир в сторону гуманности, человечности, человеколюбия, доброты, милосердия. То, в общем-то, из-за чего этот мир до сих пор живет, несмотря ни на что. Все равно, как бы это все не тянулось, как бы не длилось, конец этому непременно придет. Поэтому, объединяясь вокруг доброты, милосердия, человеколюбия, мы являемся примером, который на фоне своих поступков создаем в этом мире тех людей, которые могут не завидовать, а повторять, видеть радость, которую мы создаем, и самим радоваться, видеть любовь, которую мы создаем, самим транслировать любовь, видеть заботу над близкими, к близким детям и к старикам, самим создавать возможности. И события, в которых они будут смотреть и за близкими, и за детьми и так далее. Таким образом и создается то, что называется эволюционирование мира. Так вместе объединяясь вокруг доброты, мы и мир объединяем, и обучаем доброте. Так что, будь добро, друзья. До свидания и до побачения. Все, выключаю. Выключаю. Фейсбук сначала. Что здесь? Че здесь? Спасибо всем. До свидания.